друзья и снова всем привет следующее видео а, продолжение honda стабагон не забываем подписаться на канал поставить лайк ну и конечно же конечно поддержать канал всем огромное спасибо за поддержку то что пишите комментарии Хейтерам тоже привет вот а, в том видео я сказал да то что он ну, как бы озвучил свое мнение то что низкий автомобиль я бы себе не купил но если бы у меня позволяла моя зарплата и лично себе да вот лично мне было бы у меня пользование два автомобиля чтобы я выбрал из минивенов, я бы выбрал себе степа причем мне нравится белый очень нравится белый цвет и очень нравится эта комплектация это семнадцатый год стоит он 1 миллион пятьсот пятнадцать рублей на данном автомобиле установлена зимняя резина штатное литье можно конечно об этом не говорить но у меня уже знаете как это как оно автоматом идет мне нравится его шикарный внешний вид посмотрите вот у нас стоит два рядом два автомобиля белый и черный ну белый прям не могу тащусь по такому автомобилю очень уж мне нравится и вы посмотрите просто вот, да? Какие японцы молодцы, что не такое вот придумали. Итак, багажное отделение. Третий ряд сидений прячется в пол, ровно в пол. Стелим сюда коврик, и никто не знает, то, что у нас здесь есть третий ряд сидений. Рюкзак, наверное, кому-то в подарок пойдет с автомобилем, да? Видите, как все просто, удобно рюкзачок спрятали. Собственно, сейчас я вам покажу, о чем я хотел вам показать-то, да? Об, об, видите, специально, чтобы не пачкалось. Видели? Место сколько? Зачем здесь? Раз, два. два. <свят> Три подстаканника. Не <свят> знаю. С этой стороны два. Ладно, диодная подсветочка. Розетка на 12 вольт. Но хоть хоть с этой стороны розетку не придумали. Хотя, наверное, все-таки было бы полезно. Дуечки. Ручки. <свят> Потогрев стекла. Стекло не открывается. Хотел сказать, открывается. Также смотрите. Можно закрыться. А можно открыться и немногие догадаются что ручка открывания двери вот здесь есть вот такая кнопочка об дверь у нас открылась вот сейчас будут писать не работать не с первого раза все работает с первого раза все не надо также реально очень-очень удобно а, видели да сколько места сзади опять этот немножко насторил он вот снимается, да, его можно взять, постирать. <таспорта> Место видели? Я думаю, видели. Внимание! Вы посмотрите, сколько в этом автомобиле места. Я на третьем ряду сидел, мне было комфортно. Я сейчас сел на второй ряд сидений. Подлокотники. Шторочки. Все, как мы любим, да, ребят? Печка. Управление. Столик. Проход на первый ряд сидений. Но он нам, он нам не нужен. Вот так. Ну что, надо, наверное, посмотреть... По трансформации показать вам. Ну, вы знаете, то же самое. Я могу ошибаться, но я думаю я не ошибаюсь. Тоже матрасик положить. Все будет отлично. У нас с вами. Здесь оно как-то попроще, да, вот именно в плане двига. Даже даже ребенок справится. но ну, и опять же можем зафиксировать абсолютно любом вообще в любом положении также и спинка фиксируется в любом положении Итак для второго ряда сидений подлокотники понятно я сказал небольшой небольшой есть подстаканничек все больше здесь ничего нет. В предыдущем каком-то видео я говорил, да, то, что в автомобиле что-то вот здесь лежало. Знаете, для чего это было? Так, по-моему, никто не отписался в комментариях. Фиксатор сидушки, чтобы она не ездила до конца вперед. Мотор здесь полтора литра, по-моему, 150 лошадиных сил. Турбовый это ему за глаза. Реально, он едет. Вот степ едет. Я гонял его, вот недавно был. Там недели еще не прошло, забирал его Сусуриск, и в том году я забирал Сусуриска с тевбагон. Реально едет машина. Здесь тоже так интересно сделано под дерево. Торпеда она практически вот ровненькая, да? Давайте сядем, посидим. Сядем, посидим, отдохнем. Тоже место очень много. Я сел с первого раза, в автомобиль садится, садится реально удобно стакане там по моему подсветка должна быть да есть подсветка здесь у нас куча нишу в дверных картах раз подстаканник два три четыре тканевая вставка идет бардачок дуйте вот такого плана дополнительное зеркало подушки там подушки у нас хонда любит подушки и у Хонды ой как любят подушки взрываться то а. вы просто не представляете как Столик, розетка подогрева сидений, климат, варик. Единственное, наверное, знаете, я вам сейчас сейчас покажу а, такой. Ну как, не знаю, можно назвать это недостатком. Смотрите, машинки начинают загонять на рынок. Там тоже что-то подогнали. В плане рынок не стоит, но опять же, там, как многие пишут, да, у вас автомобили стоят там по два года. Да ничего подобного, ничего подобного. Так, что я хотел показать там? А, господи, я уже забыл. Стандарт, вперед-назад, вверх-вниз. Все то же самое, что у водителя, только добавляется у нас складывание зеркал, 4 стекла подъемника. Тот же самый подстаканник. Ну и здесь. Ой, понеслось у нас. Понеслось. Антиюз, датчик при столкновении, электродверь, полный мультируль, полнее уже некуда, управление менюшкой, музыка, круиз, контроль. Так, так, так, так, так, я вспомнил, что я вам хотел сказать. Вот многие могут сесть в автомобиль и не сразу найти кнопку включения да, автомобиля ищут здесь здесь здесь кстати на сирене я тоже не уделил этому внимания. она вот здесь вот но это мелочи к этой мелочи быстро привыкаешь руль вверх-вниз по вылету тоже регулируется тоже очень удобно спидометр сведен вот пожалуйста здесь перед нами все четко ясно удобно и доступно плана идет а, два бардачка по месту о я скажу все клево ну мне нравится степ багун реально ребят мне этот автомобиль очень нравится был как-то бум прям на эти автомобили и их там раз разрекламировали вот ну и как бы он пришелся реально пришелся людям по вкусу но опять же ценник да э как все хотят я хочу там максималке с небольшим пробегом но это это 1.7. да. когда людям озвучиваешь такую ценник, они: ох я там на дроме видел за 1 и 2 степ вагон там или вообще за миллион Вот недавно вообще звонок стоп вагон за миллион да я говорю дешево взять то степ вагон за миллион то вот там есть я говорю, где есть Скинь, скиньте ссылку и мне скидывают ссылку с авито авито у нас не актуальный сайт я ничего против не хочу сказать против авито но э, вот мне скидывают объявление на проверку автомобиля я звоню э, я блин разобраться знаете хоть не могу объясните мне кто знает в чем прикол я знаю что это развод Продается, да, машина продается. Когда посмотреть? Завтра, послезавтра. Там хорошо. Допустим, сегодня можно посмотреть, ну по другому явлению. Да, можно посмотреть, где машина находится. Там, ну, в Артем... спрашивают, вы откуда? Я говорю, с Ладивастока. А они говорят, а машина находится в Артеме. Я говорю, так я вот сейчас в Артеме нахожусь, проезд. давайте я сейчас поеду, там посмотрю. Подъеду, посмотрю ваш автомобиль, да? Тут все человек кладет трубку, либо я там сегодня не могу, и так продолжается постоянно. Я не знаю, в чем прикол. Денег никто не просит. но Обычно просят там какие-то задатки, может они сами ждут, да, пока, пока им предложат задаток. Короче говоря, мое мнение то, что вид это развод, авито ВИТА Поэтому, ребят, все автомобили есть на дроме. Вот, да, были такие автомобили, которые скидывали на проверку САВИТА, но они все дублировались по дрому я вот сейчас с продавцами тоже хожу говорю вот все авито авито авито и ну, как бы люди хотят попробовать давать объявление на авито вот нереально большая магнитола реально крутая здоровая магнитола климат кондиционер подогрев ушей зеркал все есть ребят вот зеркальце там боковинку видно вот в общем вот такой вот вот такой вот степбаган левой семнадцатый год за 1 миллион пятьсот пятнадцать тысяч рублей так ну вот про э, степбаган вам рассказал вкратце да вот чтобы опять надолго э, не затягивать boxe 14 год миллиона двести тридцать пять не озвучили стоимость автомобиля это тоже гибридная версия не тоже а просто это говорю гибрид. Да? штатное литье летняя резина повторитель бесключевой доступ ветровики ветровички а, так далее немножко на звонок я прервался сбился да вот немножко что хотел сказать Итак, есть передний привод гибрид есть передний привод 2 литра гибрид идет 18 есть автомобили 4 в.д. Так же, как и в свежем кузове до да, сиденья у нас крепятся сверху багажное отделение на две части не знаю только пришло что ли еще как-то не такой автомобиль честно я думал не хочу вам показывать грязный салон. Если честно, ребят. Вот смотрите, да? Сейчас второй раз сиденье подвину до конца. Вот прикиньте, сколько представьте просто, сколько здесь места. Там такой же у него салончик, как и у свежего. Я говорю, там особо много-то. Ничего и не поменялось. -то. Все как было. Так оно и осталось. Дверь ТРК Гудок этот пробег 128. А, бывает автомобиль здесь зарядка идет а, беспроводная, да? Все, друзья, то же самое. вот ну что он здесь еще рассказать стоимость таких автомобилей ну миллион двести тридцать наверное категория начинается до да, от миллиона двухсот но как видите пробег будет в районе 130 тысяч и однозначно однозначно здесь будут какие-то такие но ну, нюансы по кузов да то есть если прям илёвый хороший он конечно будет стоить он конечно будет стоить подороже вот второе видео у нас получилось вы знаете что я вам еще хотел показать вот все-таки сейчас вернуться немножко к степбаганам да они есть вот считаем сейчас раз два три четыре пять шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть есть шестиместный, есть семиместный. Здесь, видите, у нас второй ряд сидений, он идет сплошной диваном. Здесь все то же самое. Тоже это кому-то важный, кому-то принципиальный момент, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Либо семь, либо шесть человек мы посадим. Я смотрю, у этого тоже довольно неплохое состояние. По салончику. Да, есть, конечно, нюансики. Но автомобили не новые. А, да, еще вот, кстати, хотелось бы делить немножко теме вот это вот. Но тоже, наверное, такая отдельная тема для разговора. Ребят, вот он стоит автомобиль, вот он клёвый, шикарный. На видео он весь блестит, светится, крутится. Но вы должны понимать, что вы приобретаете не новые автомобили. Э -э он не с салона, не с завода с Японии. Автомобиль ездил по Японии и ну как ни крути, какие-то там я не знаю мелкие дефекты в плане маленькие какие-то, возможно, знаете, сколы, там царапины, они будут от этого никуда не деться. Меня недавно вообще убила история подобрали автомобиль человеку oh, я не помню с какого он города и то подбирали ему автомобиль он подбирал девушки облазили весь рынок изначально встретились обговорили все пора ну как бы ладно неважно тут приходит мне смс ржавый говорит автомобиль я говорю а где же он ржавый ребят ну блин это бред я сейчас конечно попытаюсь порыться в телефоне посмотреть фотографии мне приходит фотография я вот не поленюсь покажу вам сейчас сейчас найду на ком автомобиле показать посмотрите вот, я не поленился нашел да короче приходит мне фотография стойки и вот этого болта вот этого вот и не говорят то что это ржавая машина ну блин я если честно был как бы немножечко немножечко удивлен. Я постараюсь сейчас, я не знаю сейчас, э, висит у вас эта фотография или нет, потому что я не уверен, что она мне сохранилась. Но я постараюсь ее найти. Короче, это надолго долго. Походу будем сегодня ночевать на рынке. Да. А, ладно, сами поставили машину. Не там, где надо. Вот, ну что, на сегодня тоже будем заканчивать. Не забываем подписаться, обязательно там что-нибудь прокомментировать. Вот, и все-таки, все-таки будет у нас еще, наверное, и третья, и четвертая серия. А ребята встали здесь надолго.